Сегодня я в Уссурийске, монтируем конструкции. Вот и как много. День выходной, суббота, 1 апреля. И, соответственно, ребят не стали много тревожить. Один монтажник, один сварщик, ну и крановщик. Вот и строим. Конструкции крепятся сварными соединениями к закладным деталям, которые я уже показывал ранее. То есть вот они у нас стоят. Подготовлены места под пещепки. А, пока в грунте все. То есть когда уже будет сварена полностью конструкция, все будет, соответственно, окрашиваться в волкидное покрытие и покрываться лаком, для того, чтобы было все крепко надежно. Тут у нас шлифовка, от шлифован пол уже, он готов и приямки огромные большие. Для того, чтобы мойка вывозила. Как варится?